Сморок Еще раз будет тебе. Сам... Зачем вы нас преследуете, Алло? Я не стрелял вас. Ну и чтобы вы нас преследуете? вы куда с вами Я не стрелял, я, я сопровождаю. Вы просто нас преследуете, правильно. Вы будете стрелять, у вас я вас сейчас сам стреляю, поняли? За что? Я же не по вам падение? стреляю, на это Сотрудника полиции. Я не по ну вам хорошо. стреляю, это во-первых. Во-вторых, общественного порядка. Что ты не даря людям поработать? Иди, Угу. не Угу не сзади как по исследованию Что-то отстаёт, сзади, блин ч Это будет Я не знала, что это едем, на вот, ну, пляж, не не мудричь, да, ебаться, просто. Ну, я, я Отдание, отдание, я могу тебе сказать, что это стреляет, это комбинатор неправильно отрегулировать её Просто труба идёт там в машину У меня тут труба такая Да, не обращай а -а -а. внимания Ты там сзади аккуратнее будешь думать, что то вот там прибегаешь Ты зарвёшься, не дай бог, нам потом за тебя отвечать ещё, блядь Куда ты, блядь? Okay. Не тормози, на нет. Кто справа ты, блять, обгоняет, я бою. Да, вот зачем, что ты делаешь? Без ручек блин, как у меня видео есть? Да, да. А где ручки, гражданин, бля? Что он делал там, Даже никто не стрелял Чё, а, блядь, машина, стой, стой, стой, стой. стой чё ты хочешь, блядь? Да, байёбка, блядь. Данила. Бо -по. Понимаю.